приветствую вас весы давайте посмотрим что вам принесет месяц сентябрь ну первое на что я обращаю внимание обратила внимание это на 1 число, 1 сентября марс образует благоприятный аспект с вашим э, из из вашего дома партнерства ваш девятый дом здесь могут сложиться очень благоприятно какие-то взаимоотношения с партнерами издалека и стоит проявить даже активность, или вы почувствуете какую-то активность от людей, которые проживают там в другой стране, имеют отношения к другой стране какие-то приятные события могут с ними возникнуть могут быть даже, знаете, так самоотношения на уровне спонсорства, то есть ожидать какое-то очень удачное начало знакомств, либо помощь такую меценатскую меценатскую от э, кого-то из вышестоящих. И особенно если этот человек он, э, идет, относится к другой религии или другой философии, является жителем другой страны, а может быть еще и просто-напросто, например, вашим каким-то научным руководителем ректором, преподавателем, ну вот здесь может быть что-то очень, очень удачно по этим темам. Хорошо, дальше с 3, по 6, э, с 1 по 3 и с 15 по 18 два раза будет образовываться таких два напряженных аспекта. Вначале он будет на прямом Меркурии, а затем на ретроградном. Это оппозиция к Нептуну в вашем шесть седьмом доме значит о чем тут можно говорить Можно говорить о том что какие-то ваши ожидания связанные с людьми на которых вы понадеялись могут не оправдаться или у них не хватит силу или у вас не хватит сил что-то довести до конца или вы в чем-то будете чрезмерно уверены в каких-то их возможностях но впоследствии может оказаться так что у них не получится не все и не сразу и нужно будет что-то доделывать, переиначивать уже где-то вот с 15 по 18. Потому что Меркурий будет ретроградный. И вот те какие-то договора с ними на, в начале месяца, они могут претерпеть изменения уже во второй половине э, сентября. Поэтому будьте крайне осторожны в это время, договариваясь с кем то о чем-то. 10 числа. Произойдет два события, первое это полнолуние в Рыбах, я о нем расскажу чуть позже в отдельном прогнозе, потому что оно будет необычное и оно затронет ваш шестой дом работы и здоровья. Что же касается второго события, так это то, что Меркурий перейдет в ретроградное движение, будет идти сначала по вашему знаку до 23 числа, затем перейдет в Деву вернется на некоторое время и будет он ретроградным до 1 октября. Поэтому э, традиционно напоминаю, что ретроградный Меркурий не время для каких-либо новых начинаний, перехода на новую работу, ну если нет другого выхода, то уже что поделать. Для, вот для всего нового вот любая идея, которая к вам придет в период после 10 сентября и до 1 октября она впоследствии будет пересмотрена что-то по ней будет переначено переделано, но вот не будет так, как вы решите в этот период и поэтому и знакомства могут быть какие-то ошибочные, знаете, как будто бы вот у вас будет мир сквозь какое-то такое вот кривое зеркало проходить так, что еще тут интересного? В это время хорошо заканчивать ранее начатое, заканчивать какие-то бесперспективные отношения. Там, доводить на начатое до конца то, что было там когда-то, там, например... Договоренности были старые, они были не выполнены. Вот сейчас самое время их пополнять. Ну, вот у вас тема партнерства очень четко и ясно просматривается. Это не только точек человек, с которым вы можете там состоять в браке, например, но и работа в том числе. То есть, любое партнерство в бизнесе тоже может быть. Любые соглашения. С 13 по 16 Венера будет образовать квадрат к вашему, почему к вашему, не к вашему, но к Марсу. Марс ваш будет находиться, Марс будет находиться в вашем седьмом, 7... так, извините, уже запуталась, это получается, так, в девятом доме. Девятый дом связан с с высшим образованием, с дальними дорогами, с путешествиями, с иностранными компаниями и иностранцами, в принципе. Так вот, учитывая, что Марс будет находиться практически 7 месяцев в этом доме, то вот у вас вот как раз и начнутся какие-то активности и дела по этому дому. И вот эти дни, они будут крайне неблагоприятны для каких-то... Решение вопросов по этим темам, поскольку создается достаточно сильное напряжение, указывающее на отсутствие взаимопонимания с противоположным полом. А вот с 18 по 20 эти даты вас порадуют, поскольку ваша Венера, находясь в 12-м доме всего скрытого тайна, образует благоприятный аспект к Урану 8. -м. Можете неожиданно получить какие-то денежки, которые неофициальные. Могут быть какие-то интересные тайные встречи. Могут быть какие-то ну, еще неожиданные приятности, связанные как с финансами, так и могут быть какие-то там, ну, например, встречи для приятных каких-то времяпровождений с людьми другого пола. Ну, кого-то, может, со своим, не знаю. Но для того, чтобы получить, например, кого интересует материальная сфера, доход, получить хороший декод, доход от какого-то неофициального дела, то здесь очень большой шанс. Ну вот, доход получили, а потом идет время расплаты. С 21 по 24 Венера образует сразу же и квадрат к Нептуну. Значит, смотрите, здесь может быть или неожиданная необходимость уделить внимание своему здоровью. Будьте максимально, предельно внимательны к себе в это время. Не злоупотребляйте ничем. И, кстати, крайне неблагоприятное время для операции, потому что здесь... Такое, что-то не очень хорошее. Ну, если уж нет другого выхода, лучше смотреть индивидуально. И могут быть какие-то обманы. Аферисты, обманы как со стороны ваших сослуживцев, так и со стороны тех людей, которые... ну могу сказать так что врачи например если вы будете к ним обращаться то там тоже могут в чем-то хитрить с целью выманить из вас побольше денежек ну, поэтому не спешите этих несколько дней подождите с 23 по 26 венера будет образовывать благоприятный аспект Плутону. плутон это ваш так раз два три четыре Дом семьи, вау, ну, тут будет э, какое-то очень важное событие, связанное с вашим местом проживания, и это событие, оно... Будет для вас очень важным, очень выгодным. Может быть, будет какое-то предложение, или откроется какая-то новая возможность. Очень похоже, что может быть переезд, и причем, знаете, такой с целью эмиграции. Ну, если вы давно об этом мечтали, то может быть, хотя в ретроградный Меркурий, ну, как бы так, не очень. Разве что это какое-то старое место или возвратно старое место. С 26 по 28 Марс будет образовывать три гонки Сатурна. Сатурн у вас уже находится в доме хобби, детей, увлечений и любви. Он уже некоторое время, поэтому наверняка у многих из вас проходят какие-то личные трансформации, связанные с любовной тематикой, что-то пересматриваете, крайне так, знаете, консервативно относитесь к своему близкому окружению, с излишней строгостью, слишком внимательным опираетесь на какие-то старые традиции ну, в общем-то кстати, это благоприятный период для зачатия, как ни странно ну, он не забирает, а наоборот дает такую возможность и что еще? так, тут у вас 7, 8, 9 может быть встреча с человеком издалека какие-то очень благоприятные договоренности работа может быть ну, хотя работа не, не совсем здесь тема работы касается ну разве что это связано как-то с вашим хобби для ваших детей очень хорошие перспективы и возможности в это время открываются может быть будет какое-то важное знакомство с мужчиной издалека для кого-то важно либо изменения в делах с ним ну, понаблюдайте 25 будет новолуние, оно произойдет в вашем знаке, это говорит о каком-то, ну, о определенном изменении вашей личности, может быть, вашей внешности, mm -hmm. во, во, вашем отношении ко всему окружению, окружающ, окружению, да, ко всем окружающим, и... Э Учитывая, что там в начале октября Венера будет, будет идти на соединение с вашим Солнышком, там, в общем-то, будут очень интересные аспекты образовываться, но о них мы уже поговорим. Я расскажу в следующем месяце. И замыкает этот месяц 29 числа. Венера переходит в ваш знак. А это значит, что вы станете необычайно... Грациозны, неотразимы, будете ослепительны, привлекательны да, противоположного пола, привлекательны и обаятельны. И вам станет легче завоевывать симпатии, необходимые для вас от других людей. Желаю вам хорошего месяца. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте ваши лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.